Детская книжка Гули Гулим, издательство Азбукварик. Книжка из серии Карапузики. Нажимай на лепестки и слушай Ой, ну, стихотворение. Я завожу тут...